Всем привет, с вами Сэ, и это уже пятнадцатая серия нашего с вами летсплея. Сегодня мы будем уплывать с этого острова, так как его взорвали криперы. Так, ну что, ребят, я вот вот-тут-вот -вот -вот добыл дерево, всю лодку. Погнали! Ну, короче, я сейчас буду плыть, ну, если будет, ну, найду что-то, какую-то землю. Хотя, подождите, я уже что нашел? Ну, по-моему, это такой же остров, на каком я и был. Ну, примерно такой же. Mm. Так, как там будет Майнкрафт так давно не играл, я уж капец просто. Ну, играл, ну... ну вообще, может, заходил, если заходил, но это не считается. А так я играл в последнее время. Если прям так активно играл, то давно уже вообще. Так, ребят, мы приплыли в одно место и... О, да! Да! Да! Это же то самое место! Или нет? Подождите. Это что, что мы в второй серии сюда приезжали, если я не ошибаюсь. Если тут будут где-то блоки поставлены, то мы где-то сюда приезжали. Я не помню уже. Да, да, это то место. Горы где-то были. Хотя, знаете, как-то очень странно. Типа вода разделась, впервые. А это что за генерация мира? Ой. Скелет зачарованным луком. Это, конечно, жестко. Ладненько. Это нам не интересно. Не, подождите, может, все-таки интересно. Ладно, я запомню эти координаты. И, в принципе, возможно, когда-то сюда вернусь еще. Ладно, я поплыву дальше. А подождите, а это что за территория? Это просто маленький островок. Ну, короче, если я найду что-то интересное, то я подрублю запись. Так, ребятки, я тут поплавал, в принципе, и уже нашел пригодную для жизни территорию. Так, что мы тут можем поделать? Ну, давайте деревню искать. Ага. А ага. Так, возможно, это та территория, где я был раньше. Я не знаю. Хотя не по-моему, я тут не был. Не-не-не-не-не, это другая совсем территория. Хотя подождите, если там будет деревня, это реально будет она. Да, да, я точно уверен. Подождите, нет, что, не уверен? Но я помню, где-то я тут где-то бегал, по-моему. Ну, не знаю вообще даже. Как думаете, я реально приплыл туда, там где деревня была, или нет? По-моему, как-то немного похоже на то место. Я помню, там было деревня и где-то примерно возле нее был лес, так же, как вот тут. Но нет, смотрите, это другое место, все-таки реально. Смотрите, какая большая территория. Наконец-то это уже не этот океанское путешествие. Ну, летсплей океанский. Так блин блин лес опять начался Короче, сейчас есть что-то интересное будет то я включу запись так я короче сходил в шахту добыл чуть-чуть железка и сейчас продолжу дальше бегать, бегать. их нибудь приключений жалко тут в принципе мигав какой-то неинтересный даже но особенно на версии 1.12.2. О! Особенно, когда ты просто по миру бегаешь и даже никакой деревни на не находишь. Ладненько. Ладно, я когда найду деревню, то я подроблю запись. Ребят! Короче, сейчас я не буду рассказывать предысторию, но это реально то место, где мы были во второй серии. О, да! Ммм... Вы посмотрите, вот эти блоки, это же было поставлено еще год назад. Ой, капец. Ой, я застрял. Ох, прикиньте, это что место, где я вот был уже здесь? Блин, реально вот эти блоки были год назад поставлены. Ну вот, посмотрите, вот тут вот я забирался туда, там что-то прыгал, что-то вам рассказывал и умер. К сожалению. Ну, ладно, короче, я вам расскажу предысторию. Я, короче, умер там. Сейчас я буду плавать и искать новую территорию. Можно, в принципе, и тут остаться. Вы можете подумать, что это обман какой-то. Но это лодка. Я тут ее оставил, походу. Это лодка. Кстати, можно запомнить координаты. Ну, типа запомнил. Да. Короче, когда найду деревню, подрублю запись. Ребят, я наконец-то нашел деревню. Я плавал, плавал, короче, блин, вот, кувшинка, потому что болото. Я вообще думал, что вот когда я найду деревню, это будет именно та деревня, в которой мы были, ну, раньше в Лос-Плее. Но нет, оказалось. В принципе, у меня есть координаты той деревни, если что, мы туда вернемся. Но тут тоже есть кузница, сейчас мы ее залутаем. Тут, кстати, почему-то нет двери. Ну, реально, нет никакой. Видите, у меня в инвентаре тоже никакой нету. А вот ресурсы. Ресурсы, конечно, ну... Хотелось бы лучше, но тоже нормально. Ну что ж, ребята, я буду тут развиваться. Я, наверное, этот, в скотницу заско... заскочу. И буду там жить. Ну, когда будет что-то интересное, я подрублю запись. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, что я сделал. Я сделал, в принципе, вот такую вот ферму пшеницы. Ну тут здесь немножко растет морковка, но ничего. Также сейчас я вам покажу. Вот. Я сделал ферму деревьев. Вот тут сверху на крыше. Так, ферма. Ну вот, короче, я в принципе сейчас буду развиваться, там железка добывать. А потом подроблю запись, когда что-то будет интересное. Ну что, ребят, я сейчас в шахте добываю железка. Я уже немножко добыл. Я вот тут был уже один раз. Но тут просто было очень страшно. Тогда у меня никакой еды не было или была совсем чуть-чуть. И в принципе у меня были плохие ресурсы. Тут я все уже добыл. Мне уголь не нужен, у меня очень много. Правда, пусть и это. Так. Очень... О, смотрите, тут много будет. Ой. Так, так, так, так, так, стоп. Стоп. Так, я умер. Я И... могу вернуть свои вещи. Где я был вообще? Не помню вообще, где я был. Вещи у меня вообще крутые были. Они очень крутые, но железка много было. Я не могу их просто. Где я? Мне нужно их вернуть. Так, я в принципе помню, где я был примерно. Я туда вниз пусть... Дальше смотрите, куда я шел. Говорим, что я помню. Так, так, стоп. Я шел вот туда тоже. Я не помню уже, да, вот... Ту... Подождите, нет. Где я был? Уже там. Да, здесь мои вещи. Так, я мастерский. Пошел всех и так. так что? Ну. Блин. Так, ребят, сейчас заберу свои вещи и вернусь обратно. Надеюсь. Я выкопаю, скорее всего, над собой буду Конечно, это не безопасно, но Можно копать в два блока. Будет, в принципе, безопасно, если скушаю. Подождите, а где... Где ботиночки? А, понимаю. Так, давайте, давайте, давайте. Не должны потерять их. Давайте я ничего не потерять Ой, это все плохо. Только зомбаков-то, если. Так, ребят. Что Нужно скрафтить верстак. Верстак. Ирочка. Ну что, выкапываем? Ну, в принципе, давайте, ребята, выкопывайте и уже продолжим запись. Ребята, я бы добыл очень много железа. Вот, смотрите. И также я нашел алмазы. Сейчас я их добуду. И на этом мы с вами заканчиваем эту серию. В следующей серии мы будем готовиться идти Незер. Ну, а с вами был я, Сэв. Всем пока!